член, академик Международной Академии Академии Проскопических Наук, человек, который получил много наград на протяжении последних десятков лет, и человек, который сегодня возглавляет большую организацию в плане профилактики здоровья, и многие ей благодарны люди, потому что их жизнь сейчас лучше, потому что Применяя последние технологии в области науки, человек способен улучшить свою жизнь. Надежда Ивановна, очень много людей сегодня собралось в Академии ⁇ Успех вместе ⁇ Это люди, которые с разных стран мира, с разных регионов. И сегодня их интересует вопрос, как продлить жизнь, как заниматься профилактикой. Также им интересно состав продукта e Level 8. Что это за возможности, что это за технологии. И люди сегодня будут вам благодарны, если вы поделитесь своим опытом э, и практикой в плане оздоровления нации, в плане профилактики здоровья, э, в плане вот этой помощи людям. Потому что многие нуждаются сегодня по всему миру действительно э, ну, в том, чтобы улучшить свою э, жизнь. Вы нам поможете? Проведете лекцию? Да, конечно. А, с радостью. Итак, я приветствую все регионы, города, страны, которые сегодня меня слышат. К сожалению, я не вижу, кто у нас здесь есть. А, я с вами вещаю по скайпу. Поэтому я хочу начать с того, что половина Людей нашей планеты сегодня живет в городах, а город заставляет нас жить по его законам. А что это такое законы города? Мы мало движемся, употребляем ненатуральную пищу, дышим загазованным воздухом. Это 280 токсических соединений на сегодняшний день у нас в атмосфере. И мы его вдыхаем, этот воздух, эти токсические соединения. И, как вам понятно уже, исходя из этого, интоксикации у нас... Нарастает, она идет постоянно. И ежедневно в нашем организме умирают и рождаются миллионы клеток. При этом новые клетки стараются полностью сохранить ту самую информацию, которую имели старые клетки. Понимаете, вот в чем проблема, что новые клеточки рождаются уже больными. Они рождаются с той самой информацией. И если старые клетки имели искажения, то и новые клетки будут иметь это, те же самые искажения. Если они неправильно работали, неправильно росли, развивались, то, увы, новорожденные клетки уже имеют эти дефекты. Они строятся на испорченной информации. Старые клетки были отравлены, новые клетки строятся с учетом этого отравления. Это главная причина всех хронических заболеваний. И сбои происходят на всех уровнях. Психоэмоциональные нарушения приводят к тому, что организм сам начинает давать сбои. Потому что нарушается связь между мозгом и другими системами. Развивается тяжелый стресс который разрушает согласованную работу организма. Поэтому с каждым годом все больше людей прибывают в стрессе. Они ничего не хотят, ничему не радуются, ничего не ждут и ни во что не верят. И вы, конечно, знакомы с такими людьми. И я больше чем уверена, что среди вас тоже есть такие люди, которым все уже надоело и ничего не хочется. То есть преобладают стрессе и депрессия. они живут по инерции а как только разум сказал телу ты никому здесь не нужно и никакой ценности не представляешь как вы думаете что происходит включается моментально рубильник клетки начинают отмирать неправильно соединяться и уничтожают сами себя Апоктоз. питание это самый важный аспект который определяет качество жизни человека и не при правильном питании снижаются функциональные способности печени, поджелудочной железы, желудка, тонкого и толстого кишечника. И вот вследствие этих процессов происходит нарушение всасывания и усвоения питательных веществ. Это приводит в первую очередь к к состощению функций иммунной, нервной, эндокринной систем нашего организма, к снижению сопротивляемости к инфекционным и грибковым заболеваниям. И все это приводит к болезням цивилизации. А что это за болезни? Я думаю, каждый из вас знает, что это в первую очередь глобальное ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца онкология, аллергия, сахарный диабет и многие многие другие заболевания. Э, учеными доказано, что 50 всех случаев рака женщин э, и 33 рака у мужчин обусловлены дефектами питания. Кроме того, с возрастом уменьшается выработка ферментов, фосфолипидов, витаминов и других активных веществ самим организмом, а также уменьшается способность усваивать эти вещества из пищи. И если не принять меры, то к старости можно прийти растением старым, больным и вонючим мешком. Да-да-да, именно так. Старым, больным и вонючим мешком. А, поймите... Я всегда говорю на своих лекциях, что лучше умереть в 70-80 лет, чем прожить 120-130 лет, лежа на кровати, причем, причем при этом, вернее, мучаясь самим и, и прося у Бога смерти и мучая самых своих близких и дорогих детей, внуков и так далее. Поэтому, вот чтобы не быть этим старым, больным и вонючим мешком, здесь Сегодня нам на помощь пришел уникальный продукт лев 8 Это мощнейший адаптоген, который поможет нам сегодня справиться, чтобы остаться нормальным, достойным человеком, без боли, без страданий. Да-да, совершенно верно. Создан продукт, с помощью которого вы сможете защитить себя от всех этих заболеваний цивилизации. И от причин их вызывающих. А также поможете своему собственному организму справиться с уже имеющими заболеваниями и облегчить боли и страдания. Итак, я вам рассказала о том что создан уникальный продукт ЭЛЕФ-8, это эликсир молодости. Это мощная адаптогенная формула, которая сочетает в себе а, тибетскую, русскую и китайскую медицину вместе. И принимая ЭЛЕФ-8, вы сможете укрепить свой организм, свою иммунную систему, нервную, улучшится мозговая деятельность, улучшится ваше настроение, уйдет гипоксия, стресс, Улучшится сон, нормализуется работа ЖКТ, улучшится зрение, состояние волос, кожи, ногтей, повысится ваша физическая активность и работоспособность, а также улучшится выработка энергии. Или в 8 необходим нам для профилактики таких серьезных проблем цивилизации, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, для укрепления суставов и регуляции веса он заменит вам оптимизирующие напитки кофе, придаст силы или энергии на весь день Итак, мы видим состав и лев 8 угу. а, в составе и лев 8 это радиолороз золотой корень гонодерма или грипрейши, покупа а, манье или брахме кардицепс чага гуарана. Эрва, мате, фуд из реальных фруктов и овощей. Сюда входит шпинат, брокколи, морковь, свекла, помидоры, грибы, шитаки, яблоко, клюква, гранат, апельсин, виноград, клубника. Все это богато практически всеми витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Это каротин, витамины А, С, Е, П. Комплекс витаминов В, необходимый для нервной системы, никотиновая кислота, пантеновая кислота, виатин, магний, кальций, железо, натрий, калий, марганец, кремний, фосфаты, сера и все это находится в одной капсуле. И все это находится в одной капсуле. Вот вы видите на этом слайде полностью суточную дозировку необходимых нам витаминов, микроэлементов. И все это в нашем составе. Я вам расскажу чуть-чуть попозже о витаминах, которые здесь показаны, что они дают. Буквально-таки мы будем еще говорить об этом. А сейчас я вам расскажу полностью о всем составе. И потом немножечко остановлюсь на том, что дает каждый из видов витаминов, минералов. Итак, мы видим на этом слой, слайде розовую или золотой корень. А что это такое? Это, конечно, мощнейший адаптоген, который улучшает работу сердца, повышает артериальное давление, способствует выделению желчи, останавливает кровотечение, восстанавливает силы после переутомления. Это отличное тонизирующее и успокаивающее средство, активизирует функцию щитовидной железы, нормализует обменные процессы, и улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге. И на следующем слайде мы видим гонодерму или грипп Рейши. Грипп вечной молодости. Рейши это сокровище антиоксидантов. Она блокирует окисление организма, выравнивает PH. А это самое главное – Защищает от инсультов, инфарктов, тромбоэмболий, иммунодефицитов, депрессии, тормозит размножение вирусов и бактерий, оказывает противоосмотический и противокашливый эффект, восстанавливает сон, снимает синдром хронической усталости, защищает от аллергии, нормализует работу печени, выводит токсины из организма, регулирует сахар в крови, способствует выработке инсулина. Следующим компонентом является покопом манье. Это прахня. Она используется в юрведе как омолаживающее средство, замедляет процессы старения, увеличивает продолжительность жизни. Это очень сильный антидепрессант, который улучшает работу головного мозга, укрепляет все нервные и мозговые клетки избавит вас от головных болей, нервных расстройств, восстановит память, укрепит иммунную систему на почечнике, поможет при боли в спине, в суставах, а также поможет решить сексуальные проблемы. На следующем слайде мы видим кардицепс. На кардицепсе мне хотелось немножечко побольше остановиться, потому что это кладезь. Он обладает исключительными целебными свойствами Его биоактивный состав отражает сверхвысокую способность к выживанию, поэтому по силе иммуномодулирующего воздействия на организм кардицепс не имеет в себе равных. В составе кардицепса находятся незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, фейсхориды, витамины. Все это есть у нас в составе кардицепса. Кордицепс является уникальным средством традиционной китайской медицины. В 1951 году ученые выделили из него кардицепин и 3-диоксиадинозин. И в 1980 году они определили содержание в нем кардицепсовой кислоты. Кардицепин и кардицепсовая кислота содержатся только в кардицепсе. Больше нигде, ни в, одно, ни в грибах и ни в каких других продуктах нет кардицепина и кардицепсовой кислоты. Что это за волшебные кислоты? Они подавляют размножение раковых клеток, они повышают устойчивость печени и почек с влияют на эпифиз, который выделяет мелатонин, который обладает противоонкологическими свойствами. В кардицепсе также обнаружены пептиды, витамины и микроэлементы, в том числе петокаротин, Витамины С, Е, Силен, Цинк, Магний, Кальций, германии, Железо, 77 минералов и 80 ферментов, и Кензин, КРУ-10. Хочу сказать несколько слов о пептидах, коль мы уже сказали, что они здесь а, обнаружены. Жизнь наша с вами существует благодаря двум молекулам. Первое – это белки и пептиды которые несут информацию, и второе – это ДНК, который тоже несет информацию, но является матрицей и сама по себе неактивна. А вот соединение пептида с тем или иным участком ДНК, то есть участком гена, как ключа с замком, является командным сигналом синтеза специфических белков. Попадая в организм, пептида сразу начинает свою работу. Они дают новую жизнь клеткам. Происходит замещение старых, и больных клеток новыми, молодыми. Они заставляют клетку правильно работать, и организм начинает сам себя лечить. Происходит эффект реставрации пораженного органа или ткани за счет нормализации работы на клеточном уровне. Вот именно то, что здесь обнаружены пептиды, это является наиболее мощным сигналом для того, чтобы восстановить все функции и органы вашего организма. Потому, потому что нет больше сигнальных молекул, которые смогут отдать этот сигнал. И вот когда я провожу лекции, я всегда говорю, если вы будете просто питать витаминами, минералами, микроэлементами, но при этом у вас не будет идти деление клеточек, да, не будет происходить восстановление. Вы будете просто, ну, как сказать, вот вы покушали, все вы не унитаз выпустили, и на этом все остановилось. Ничего не усвоилось в вашем организме. Тут происходит по типу этого. То есть, что такое пептиды? Мы их получаем с белковой пищей. Они синтезируются у нас через желудок, тонкий кишечник, в тонком кишечнике происходят... Корот, превращаются в короткие пептиды, проникают через кровь ДНК и запускают а, процессы восстановления всех функций организма. Но с возрастом у нас а, количество пептидных биорегуляторов уменьшается, так как загрязняется а, кишечник засаливаются эпителии, снашиваются эпителии, поэтому пептиды не формируются. И вот именно уникальное качество, что в кардицепсе есть эти пептиды. Поэтому мы на верном пути, мы отдаем сигнал, запускаем процессы и одномоментно питаем всем, что входит в состав таких замечательных грибов, в том числе самого кардицепта. 77 минералов, еще раз повторю, 80 ферментов, куэнзим, ку-10, вы понимаете, насколько мощно? здесь и селен и цинк, и магний, и кальций, и германия, и железо, здесь есть все, чуть-чуть попозже, как я вам обещала, я расскажу немножечко поглубже об этом. Итак, а тело кардицепса богат питательными веществами. Кардицепс повышает противовирусную, противоопухолеактивность иммунной системы, увеличивает активность клеток, киллеров у больных ликозом, помогает при аутоиммунных заболеваниях. Поймите, вот очень много у нас иммуномодуляторов, то есть э, препаратов, э, адаптогенов в том числе, которые запускают иммунную систему. А как же быть при аутоиммунных заболеваниях? Вот при аутоиммунных заболеваниях мы не имеем права трогать иммунную систему, потому что иммунная система работает, она раскручена э, и не может остановиться. Поэтому и развиваются аутоиммунные заболевания. И вот кардицепс помогает при аутоиммунных заболеваниях. То есть он тормозит вот эту раскрутку, он восстанавливает иммунную систему. Также в состав кардицепса входит монитол. Это энергетический тонизирующий компонент, который увеличивает мочеотделение. Он снижает азот мочевины крови. В его составе содержатся такие аминокислоты, как аспроген, грутамин, серин, гистидин, трианин, аланин, тирозин, валин, метионин, изолицин, лицин, пролин и, и так далее. Также находится полисахарид, полиглюкан, который повышает иммунитет и обладает противоонкологической противовирусной и противомикробной защитой. Кардицепс в нашем организме действует как натуральный антибиопотик. Вот это вы должны понимать, что вам ничего не понадобится для сохранения здоровья, если вы стабильно изо дня в день будете принимать наш ЭЛЕФ-8. Он действует как противовоспалительное средство – Умеренно расширяет сосуды, увеличивает кровоснабжение сердца, легких, повышает способность противостоять усталости, кислородному голоданию, уменьшает уровень липидов в крови и способствует успокоению, гармонии нашего организма. И следующий. Слайд мы видим, следующий гриб, это король целебных грибов, чага, который содержит также более 215 глюконутриентов, включая бетулиновую кислоту, полисахариды, бета-глюканы, терпены, меланин, калий, цинк, железо, полисахариды. Чага очень эффективна при всех заболеваниях кишечника, печени. Она проводит профилактику онкозаболеваний, нормализует работу центральной нервной системы, снимает обострение хронических заболеваний, повышает иммунитет, снимает боли в суставах, улучшает обмен веществ, снижает сахар в крови, стабилизирует артериальное давление, налаживает ритм сердца, устраняет проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. И чага показана при всех кожных заболеваниях. Вот настолько она эффективна. Поэтому, конечно, говоря сегодня о наших продуктах, мы должны понимать, что то, что есть в продуктах именно ЭЛЕФ-8, этого нет больше нигде. Вы действительно такой уникальной формулы, которая позволяет благодаря уникальнейшей технологии, суперкондуктивной технологии, которая позволяет моментально проникнуть в глубину клетки, пройти сквозь мембраны и отдать все свои компоненты, вы больше не найдете такого продукта единого, тесно связанного э, и э, заполняющего, дополняющего действия друг друга. Поэтому сегодня мы с вами находимся на пике, на вершине, которая поможет нам действительно восстановить наше здоровье. Я хотела сказать несколько слов о грибах. Коль мы заговорили о всех грибах, о кардицепсе, о чаге, что такое все-таки грибы, Сведения о целебной силе разных грибов поступают к нам из глубокой древности. Способ питания у грибов, он весьма схож с питанием умлетопитающих. Грибы уже давно выделены из группы растений, но пока еще не вошли в группу животных. Они находятся в отдельной группе и выделяют они во внешнюю среду литические ферменты. Как бы гриб готовит себе еду. При этом он усваивает питательные вещества в таком же виде, в каком они поступают из кишечника, кровь, в лимфу, млекопитающих. Точно так же происходит у грибов. В том числе и у людей те же самые процессы. При этом гриб использует те же самые ферменты, что и человек. Поэтому мы говорим сегодня о родственности метаболических процессов гриба и человека. Грибы являются богатыми источниками минеральных веществ. Про витаминов А, Д, витаминов группы В, тиамина, рибофлагина, В12, витамина А, Ф, ненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов. Уникальные свойства грибов способны замедлять и останавливать патологические процессы, активизировать работу иммунной системы. Вот что такое грибы. Я просто хотела, чтобы вы немножечко глубже понимали, что же такое Грибы. и сейчас мы переходим к следующему э, слайду это мате мате дает отличный заряд чистой и спокойной энергии это уникальный напиток я сама постоянно пью мате я не пью кофе но пью постоянно мате потому что он стимулирует и нервную систему и в то же время если она у нас перевоскуждена то он наоборот э, как бы ее успокаивает, он необходим нам для печени, регулирует уровень холестерина в крови, снабжает организм минеральными веществами, такими как натрий, магний, железо, оксид лития, витамин С с высокой концентрацией. Он содержит практически все витамины и необходимые вещества для поддержания нашей нормальной Жизнедеятельности. Поэтому, конечно, этот напиток уникальный. И он также, это Мате, входит в состав нашего Элев-8. И следующим продуктом является гуарана: видите, какой красивый! Какое красивое растение, а, такое прямо вот действительно приятное. Это мощнейшие тонизирующие, успокоительные средства. Она поддерживает работу сердца, защищает от атеросклероза, помогает при тенизментереи, негрении, невралгии, применяется в спортивном питании. Но самое главное, внимание, на гуарани, именно на гуарани люди теряют огромные килограммы. Она снижает аппетит. И ее применяют в борьбе с лишними килограммами. Она нормализует все жировые обмены. Здесь нет сжигателей жиров. Здесь наоборот идет нормализация. Восстанавливается гормональный фон, э, восстанавливается работа ЖКТ, э, нормализуются жировые процессы. Снимается синдром хронической усталости, повышается работоспособность, стимулируются функции нервной системы, и головной мозг отдает правильные сигналы на нормализацию нашего веса. Если у вас будет занижен вес, вы на гуаране будете его восстанавливать. Но если у вас лишний вес, гуарана поможет вам восстановить вес и убрать лишние килограммы. Вот видите на данных слайдах, а, как люди а, действительно снизили вес. Вот минус 28 килограмм. Посмотрите, из такой тучной женщины она превратилась в стройную девушку. Да, именно так. Я не стесняюсь сказать. Именно в девушку, стройную, прекрасную, минус 28 килограмм. Это просто потрясающе. И у нас с вами есть такая уникальная возможность восстановить свой вес. И если мы восстанавливаем вес, то естественно у нас восстанавливается и сердечно-сосудистые, и иммунные, и гормональные системы. Нам становится просто легче, и нам действительно при этом просто хочется жить, работать, творить, потому что повышается энергия, сила. А здоровье всего организма у нас зависит от стабильной работы всех абсолютно клеток. И если у нас не хватает энергии в клетках почек, они обязательно возьмут эту энергию печени. Если не хватает энергии у клеток печени, она займет эту энергию у сердца. Если не хватает энергии в клетках сердца, сердце подзаримствует у легких. Не хватает у легких, займут они у головного мозга и так далее. Только стабильная работа всех, всех клеток, всего организма поможет нам с вами быть здоровыми, быть энергичными, спокойными, гормональными, гармоничными и действительно добиваться всего того, к чему мы стремимся. И на следующем слайде мы видим фуд это именно состав наших фитонутриентов из фруктов и овощей. Здесь входит шпинат, брокколи, морковь, свекла, помидоры, грибы шитаки, яблоко, крюково, гранат, апельсин, виноград, клубника содержит практически. Все витамины и минералы – вещества, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Это смолы, волокна, летучие масла, тонины, каротины, витамины А, С, Е, В, комплекс витаминов В, необходимый для нервной системы человека, никотиновая кислота, пантотеновая кислота, биотин, магний, кальций, железо, натрий, калий, марганец, кремний, фосфаты, сера, соляная кислота, хлорофиллы, холин. Это, конечно, просто потрясающе. Вот именно такой уникальный состав он находится в нашем продукте. И на следующем слайде мы видим, что нам ежедневно необходимо 90 пищевых добавок. Среди них 60 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеиносодержащих белков и 3 основные жирные кислоты. Всего 90 добавок к ежедневной диете, иначе у нас с вами разобьются заболевания, вызванные дефицитом. Раньше нам для этого понадобилось бы как минимум 20 различных упаковок флаконов с различными препаратами, в которых шли бы... Эти 90 добавок, это минимум 20, а то и все 90 флаконов. Но благодаря уникальной технологии, суперкондуктивной энергии технологии, которая позволяет нам не затрачивать энергию на усвоение этого продукта, а наоборот получить из этого продукта дополнительную энергию. Каждый из нас понимает, что наш организм для того, чтобы что-то усвоил, затрачивает колоссальное количество энергии. Иди мы хлеб, мы тратим энергию. Иди мы мясо, мы тратим энергию. Иди мы даже фрукты, овощи, мы опять-таки затрачиваем энергию. И только потом что-то нам вернется. Но здесь, употребляя наш уникальный продукт f 8 мы не затрачиваем своей собственной энергии. Наоборот, усваиваясь продукт, отдает нам энергию. И именно это позволяет, благодаря вот такой уникальной технологии. Эта технология секретная. Она сегодня еще не озвучена. Буквально-таки не пройдет и месяца, как мы узнаем более подробно об этой уникальной технологии. И вот благодаря этой технологии сегодня весь этот состав находится в одной капсуле. Причем ингредиенты не являются антагонистами. Вот сегодня, вернее, позавчера я проводила тест. У меня есть уникальный диагностический медицинский аппарат, называется он «Вектор». Это аналог диагностических приборов облеронов, мет это последние модификации, в нем есть репринтер, в нем есть записаны все, как говорится, внутриорганные коэффициенты, благодаря которым мы можем установить, как работает тот или иной продукт лекарственный, фармакологический бар. Или просто там комплекс пищевых продуктов, хлеб, мясо, там, морковка. Как это какое действие окажет на здоровые клетки человека. И вот я протестировала полный состав нашего, наших компонентов, которые входят в ВЛ8. Я была потрясена. Я очень переживала, честно вам говорю, то, что вот эта вот смесь... И адаптогенов, и энергетическая, и питательная формула может что-то из этого э, быть как бы антагонистом. Что такое антагонистом? Это когда один элемент подавляет другой. И хорошо, если он просто подавил и никакого негативного действия не оказал. А в большинстве случаев подавляя, они оказывают разрушительные действия. И это самое страшное ну во всех э, препаратах, которые мы сегодня можем принимать там даже из фармакопеи, если есть какой-то антагонизм. И вот что я увидела? Напротив, когда я добавляла один элемент за другим, то есть набираю, например, кардицепс, добавляя к нему э, инжир, да? э, добавляю, смотрю, как воздействует на клетки э, человек, организма. Ага, действие там, в 7 раз выше. Хорошо. Добавляю следующий компонент, чага. Действие в 5 раз ниже. То есть, что-то немножечко э, прошло, как бы это самое. Добавляю туда золотой корень. Радиолу У меня вспыхивает, действие усиливается в 12 раз. То есть, посмотрите, в синергизме каждый элемент дополняет, то чуть-чуть вот понижает то повышает намного. И таким образом я увидела, исследуя все компоненты, что действие нашего продукта в синергизме усиливает действие на различные системы и органы, начиная от трех и кончая 12 разами. В 12 раз усиливается действие капсулы в нашем организме из-за того, что есть вот такое уникальное сочетание. И, конечно, это смогли сделать только благодаря уникальной технологии. Uh, поэтому нам достаточно утром один раз в день принять всего лишь одну капсулу. А дептогены не пьются ни днем, ни вечером. Это вы должны понимать. Только утром, только в первой половине дня принимаем один раз в день нашу элев-8. И, и тогда вы реально будете здоровы и продлите свое активное долголетие. Но я вам обещала в самом начале рассказать о витаминах и минералах, вот именно, которые входят в состав вот этих 90 пищевых добавок. Что же это такое? Коротко хочу сказать о некоторых. Витамины А для чего они нам нужны? Они нормализуют обмен веществ который важен для нормального зрения, предохраняет от кожи среди оболовочки, именно поэтому защищает от многих инфекций. Признаки нехватка витамина А ухудшают зрение в сумерках, снижается иммунитет, угревая сыпь появляется на коже, а у женщин появляется ощущение сухости в облагалище. Это нехватка витамина А витамины группы В, их более десятка. От них зависит состояние нервов, кожи, глаз, волос, печени, полости рта, мышечного тонуса в желудочно-кишечном тракте, функции мозга. И работают они да, но. Поэтому и признаки их нехватки чаще всего комплексные. Это быстроутомляемость, частые простуды, нарушение в работе нервной системы, раздражительность, бессонница, нарушение жирового приводного баланса, снижение уровня гемоглобина, кожный зуб, трещины в уголках рта, воспалительные процессы на слизистых оболочках Это все нехватка витамины группа В. Я могу рассказать вам о каждом из них, но это не сегодняшняя лекция. Витамины С – это мощнейший антиоксидант. Они помогают нашему организму защититься от различных видов инфекций. Они блокируют токсические вещества в крови, повышают эластичность и прочность кровеносных сосудов. Они выполняют множество других функций. При его недостатке, при недостатке витамина С, снижается иммунитет. И об этом говорят частые простуды и обострения хронических заболеваний. общая болезненность, появляется дялость, кровоточивость десен, плохо заживают раны, кожа становится сухой, ухудшается состояние волос. Что же такое витамин D? Прежде всего, он отвечает за состояние костей. Но есть у него и другие обязанности. Он влияет на состояние, внимания, щитовидной, паращитовидной и половых желез. Участвует в регуляции сокращения сердца. И дефицит именно этого безобидного витамина D, как мне часто говорят, ну что такое витамин Д, он ребенку нужен, а вам-то он зачем? И вот именно дефицит этого витамина часто приводит к астапорозу. Первыми симптомами его нехватки – это спазмы в мышцах ног, судороги конечностей, проблемы с зубами и эндокринные нарушения. Следующие – это П-витамины. П-витамины к действия понижают кровяное давление, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, повышает аппетит, оказывает витамины, мочегонные, общекрепляющие, противосклеротическое, противовоспалительное утоляющие действие и усиливает функции желудка, кишечника и печени, благотворно действует на сетчатку глаза, то есть восстанавливается наше зрение. И сейчас мне хотелось несколько слов сказать о минералах. А, в составе йод это а, элемент номер один, от него зависит нормальная работа щитовидной железы, а гормоны, которые она вырабатывает, обеспечивает нормальный функционирование всех систем организма, регулирует обмен белков, жиров, углеводов, работы нервной системы, мозга, йодная недостаточность очень распространена, ее признаками является раздражительность, сонливость, вялость, ухудшение памяти и внимания, ослабление иммунитета, отеки у женщин и нарушение менструального цикла. Это все нехватка йода. Железо. Оно необходимо для кровотворения, внутриклеточного обмена и и первые признаки его нехватки – бледность кожи, слабость, головокружение, частые инфекционные заболевания, снижение уровня гемоглобина, который может привести к железодефицитной анонии. Калий участвует во многих обменах процессах, питает сердце, очень тесно сотрудничает с натрием, помогает выводить испыточную жидкость в организме. Симптомы нехватки этого минерала – спазмы сердечной мышцы, повышенная утомляемость, учащенное мочеиспускание – появление эрозии на слизистых оболочках. Кальций, этот минерал знаком каждому, да, он сохраняет плотность нашей костной ткани, влияет на свертываемость крови, возбудимость сердечной мышцы, от чего зависит ритм ее сокращения. Нехватку этого минерала можно заметить, если проявились проблемы с зубами, лобкость ногтей, кальций волос, и самый тревожный симптом – это переломы. Магний обеспечивает биосинтез, белков и обмен углеводов, он участвует в ферментативных процессах, обладает сосудорасширяющим, мочегонным действием, держит в тонусе кровеносных сосудов. Это может свидетельствовать, появляются судороги в мышцах, боли в суставах, ощущение упадка сил, повышение нервозности и бессонница. И мне хотелось еще сказать о цинке, он необходим для нормального функционирования всех клеток тела, участвует в выработке важнейших гормонов, стимулирует выработку иммунных клеток крови, защищает нас от онкологических заболеваний, обеспечивает окислительно-восстановительные процессы и Самые явные признаки его дефицита – это кожные проблемы, угли и прочее. Повышенная утомляемость, раздражительность, ломкость ногтей, облысение, а также ухудшение аппетита и обоняния. Именно вот это мне хотелось вам коротко сказать о, о витаминах и минералах, чтобы вы понимали, почему нам необходимо каждый день именно вот эти 90 пищевых добавок. 60 минералов, 16 витаминов – 12 основных аминокислот. И как я вам уже озвучила, это все есть в нашей уникальной формуле. И теперь подведем итог. Какие же результаты мы можем получить при регулярном приеме нашего эликсира молодости? Первое. Это состояние нашего внешнего вида. Кожи, веса и так далее. Для кожи мы получим внутреннюю защиту от негативных солнечных лучей, омоложение и разглаживание всех морщин. Для иммунной системы мы получим защиту и борьбу с инфекциями, раковыми клетками, э, успокоится наш гиперактивный иммунный ответ, который имеет место в аутоиммунных заболеваниях, как я вам уже говорила, что очень хорошо будет работать с аутоиммунными заболеваниями, то есть не навредить по крайней мере. Мы получим помощь при аллергиях, воспалениях, увеличим количество и активность лимфоцитов. Именно обладает он противогрибковой активностью. Наш ЛФ-8 обладает противогрибковой активностью. Уменьшится риск развития рака. Мы получим защиту ДНК от оксидативного повреждения стресса и уничтожение клеток, которые начинают бесконтрольно делиться. Я об этом вам говорила, да? Апоптоз блокирует быструю репликацию в закачественных опухолях, предотвращает распространение опухоли путем уменьшения синтеза специального протеина и для сердечно-сосудистой системы получим нормализацию артериального давления, Содержание хорошего холестерина ну, и уменьшение э, э, плохого холестерина. Также снимется хронические воспалительные процессы в организме. Синтез ферментов, которые могут провоцировать отложение окисленного холестерина в наших сосудах. И увеличится синтез энергии. Вот такой замечательный продукт с новейшими технологиями. Э, сертификацией ИЗО. Продукт халяль, поэтому это, конечно, удивительный продукт, и я думаю, что я смогла донести, что этот продукт необходим каждому из нас. Нет противопоказаний приему этих продуктов. Единственное, мы всегда говорим, как требует медицина, что не стоит ничего, как говорится, усиливать действие тех или иных функций во время беременности и кормления грудью. И не стоит давать детям дошкольного возраста. Наш продукт уникально работает с когнитивными процессами, восстанавливает память, развивает творческие процессы. Поэтому этот продукт необходим начиная со школьного возраста, для того, чтобы легче усваивали, как говорится, свои предметы, да, которые они проходят, легче сдавали экзамены, легче готовились там к ЕГЭ, к ИА. для студентов, которые сдают сессии, там, пишут дипломы и сдают госэкзамены. И также, конечно, для всех нас с вами, включая Самые престарелые, э, наших, самых престарелых наших близких и родственников, дедушек и бабушек, да, мам и пап, пап. Поэтому всем необходим этот уникальный продукт, чтобы была энергия, чтобы были силы, чтобы мы находились в активном состоянии и, повторюсь, не были растениями, не мучили ни себя, ни наших близких. Вот на такой позитивной волне. Я хочу закончить свое выступление. Может быть, оно сегодня было немножечко э, таким спонтанным. Э, если кому-то что-то непонятно, я приношу свои извинения. Ну, думаю, что на этом моя презентация закончена. Благодарю всех, кто был на моей презентации и э, слушал ее. И если вам понравилось, я с радостью проведу а, а как-нибудь в следующий раз другую презентацию, на которой остановлюсь на других элементах, чтобы вы это понимали. Еще раз благодарю вас. До свидания.